Здравствуйте. Сегодня конец января и пришло время показать нижнюю часть срезанной орхидеи. Вот, как вы видели, на этой орхидеи выросло две прикорневых детки. Вот от корня. Уже у них листочки довольно-таки большие. Вот этот листочек около 20 сантиметров длиной. Вот, растет четвертый листик на орхидее. На второй детке. Видите, у нее необычные листья. Очень вытянутые, такие худые, вытянутые вот такие. Вот, тоже растет четвертый листик. Но ни на одной из них нет корешков пока. Вот, им живется на орхидеи хорошо, питание достаточно. И корешки они не спешат выпускать. Третья наша детка на цветоносе пока осталась такой же, как была месяц назад. Я ну, не очень-то и хотела выкладывать это видео, потому что нет изменений на, сам, на прикорневых э, в этих детках. Нет никаких изменений, чуть-чуть подросли, да и все. Но что здесь случилось хорошего? Наша орхидея расцвела. Вот такой. Букет выпустил пенечек наш. На старом цветоносе уже срезанном. Сначала один раз, потом еще второй раз. Выросло две веточки, на которых на одной восемь, на другой девять бутончиков. И вот мы цветем. Так что даже размножение орхидеи может быть даже красивым. До свидания. До новых встреч.